Uh, важно понять, что uh, мужчины, с которыми вы взаимодействуете, <coughs> они не ваши отцы, и они точно вам не должны. То есть любой мужчина, с которым вы взаимодействуете, будет что-то хотеть взамен. Если отец мог им что-то давать по праву того, что вы его дочка, то любой мужчина, если вы что-то с ним ну, как бы, обмениваете, что-то не уберете... Вот, он может не говорить это, но все равно он хочет, хочет взамен что-то получить. Вот. И Зрелые отношения подразумевают обмен. Обмен энергией, обмен информацией, обмен ресурсами. Вы принимаете что-то от мужчины, спрашиваете, что ему нужно. Если у вас это есть, вы хотите дать, вы даете ему взамен. Чтобы не было потом обид. У мужчины и у вас. И отношения строятся и создаются только за счет обмена. Если обмена нету, это не отношения. Вот. И нельзя построить отношения один раз и навсегда. Это динамика, это всегда процесс. То есть нельзя, например, создать компанию, вот я на примере бизнеса, например, создать компанию, которая вот создалась и все это, она вот есть. То есть. Эта компания должна что-то делать, производить, что-то отдавать, обмениваться. Так и отношения. Пока вы с человеком живы и хотите с ним быть в отношениях, вы будете в динамике, в движении.